Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию, — заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Чемоданова подтвердила, что в настоящее время на несанкционированных мероприятиях проходят задержания. Обобщенной информации пока еще нет, — добавила она. Между тем, ряд белорусских СМИ сообщает, что в Минске и ряде городов продолжаются стычки с милицией.